Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас история, история про Москву, город, так сказать, мечты многих людей. Просто я открыл Google картинки но это чтобы просто был какой-то фон. Хочу вам рассказать прекрасную историю, случившуюся с одним моим, ну не то чтобы товарищем, скажем так, с одним из друзей моего друга. То есть такая дальняя история, но тем не менее история крайне показательная и... Похожие истории произошли со многими моими знакомыми, но здесь все произошло настолько ярко, настолько гиперболизировано, что об этом, об этом стоит рассказать. Итак, как вы знаете, я живу в небольшом городе, это город Киров, здесь примерно 700 тысяч населения, 600-700, и одному товарищу моего, так сказать, друга предлагалось ехать учиться сюда после школы. Понятно, что многие не знают, куда им ехать учиться. Понятно, что многие теряются, куда ехать учиться. И у многих провинциалов есть такая болезнь. А поеду-ка я в Москву. Или, а поеду-ка я в Санкт-Петербург. Ведь это такой шикарный город. И это, конечно, здорово ехать в столицу, наверное. И может быть это правильно. Но у меня целая куча знакомых, которые поехали в большие города. на мамины деньги сняли квартиру. На мамины деньги начали учиться и их выгнали из института, потому что они не учились в своем маленьком городе, приехали в Москву, не учились там, гуляли, кто-то бухал, кто-то просто э, тусовался, да, кто-то там э, немножко употреблял. Суть не в этом. Очень много историй, вот у меня, например, три таких на моей памяти о моих знакомых. Ну, вот здесь просто совсем ярко, поэтому про нее. Так, приехал парень в Москву, все хорошо. Город красивый, девочки, туда-сюда. После провинции, конечно, захватывает дух. Но учиться не хотелось. Проучился один курс, и его, как это бывает, исключили. А человек ничем не занимался, сидел в Counter-Strike вечерами. Утром, как попало на учебу, ну и, значит, его а, в армейку планируют, да, потому что, ну, какие варианты еще у тебя в армейку. Мама из маленького провинциального города, которая и так платила за его учебу и за его проживание последние гроши, а живут они без папы, папа их давно бросил, и мама одна, тянет эту лямку, он сам работать не хочет, сидит на шее, то есть ему ничего не надо. Ему, как бы, вроде бы и неудобно так в разговоре, что ну, на мамины деньги, как бы, вся перушка то идет, но... Самому-то работать не хочется, что-то делать не хочется. Да и, честно говоря, уровень другой, уровень другой. Одно дело, допустим, раз уж у нас канал-то про интернет-заработок в основном, да. Одно дело в Кирове жить и себя содержать на интернет-заработок, и другое дело в Москве, все-таки суммы то в три раза больше по деньгам выходит. Тем более квартиру снимать. Ну, в общем, парень ничего не делал, хотя ему предлагалось ехать сюда. Здесь бы, даже для мамы, если бы он и здесь ничего не делал, в Кирове. Для мамы была бы нагрузка значительно ниже, но человек, так сказать, птица полета высокого, поэтому в Москву. Ну и, значит, от армии мама последние деньги, связи, то есть мама там буквально вот как, практически ситуация, как, знаете, как в Форест Гампе, то есть мама там уже последняя себя готова, чтобы как-то что-то все это дело, значит, обеспечить, сын в армию не идет, и в итоге платится денежка, и его восстанавливают в институте. То есть человек не делает вывод, что, черт, если я год не учился и меня выгдали, может быть, это не мое, может быть, мне вернуться в родной город, может быть, мне а, поступить в другой в вуз, еще что-то. Нет, он просто говорит маме, мама, теперь я буду учиться, мама, я все понял. Парню, кстати говоря, 19 лет. И мне кажется, что это, конечно, не взрослый человек, это не переходный еще возраст 19 лет. Но мне почему-то западло было брать деньги у мамы в 19 лет. То есть, конечно, я брал, и было дело. Я сейчас могу у мамы там занять, подзанять. Ей могу занять. Чаще я ей занимаю. По мелочи, конечно. Такие у нас простые отношения, слава богу. Но история это в том, что человек не делает выводов. Он не пытается идти дальше. Но зато он в Москве. Он молодец. И я не знаю, выгонят ли его еще раз из, из института. Или он начнет учиться, но... Как показывает практика, может быть, если вы в своем маленьком городе не можете себя реализовать, то неужели, приехав в Москву и с огромной конкуренцией, у вас что-то получится. То есть, действительно что-то получится. Я не очень общаюсь со своими одноклассниками и редко переписываюсь хоть с кем-то в соцсетях, потому что мне как-то, знаете, вот есть с кем поговорить. Мне много пишут люди, пишите в том числе и вы. Иногда интересные вещи, иногда полную ахинею. И как-то я особо не слежу, но, насколько я вижу по фотографиям иногда, проскальзывающим, по разговорам там из третьих лиц, мало кто из моих одноклассников из провинциального города, приехав в Питер или в Москву, добился больших результатов, больших успехов. Мало кто использует эту возможность в столице подняться, потому что в столице многие поднимаются, в столице уже есть конкуренция. Да, вы скажете, лучше быть там последним среди львов, чем первым среди шакалов. Но в случае с городами я с этим, пожалуй, не соглашусь. Мне кажется, лучше быть первым, условно говоря, в каком-то небольшом российском городе, там, я не знаю, в среднем какой-то, да, в какой-нибудь Перми быть первым лучше, чем быть последним в Москве. Но многие мои товарищи почему-то решают, что быть последним в Москве лучше, даже если это делается на мамины деньги. Как говорится, Бог в помощь, Бог в помощь, но мне за этих людей почему-то со стороны немного стыдно.